15 февраля возобновляется лекция в Большом университете по Крымской войне. Я просто еще не знаю, когда возобновятся по Первой мировой. Когда станет понятно, я сообщу. 17-20 начала лекции по Крымской войне. 15 февраля.